Привет, друзья! Сегодня споем песню Юриша новое «Письмо». Но споем не новую версию, а старую версию. Так как я считаю, старая версия под гитару звучит более подходящей, чем новая. Хотя в шумной компании можно и новую песенку также спеть. Так вспомним молодость. Привет, ну вот, я обещал, что напишу. Прости, мои ошибки и молчание вечность Я все тебе сейчас подробно расскажу Ведь совершенно невозможно Наша встреча Пусть за окном метель ведет свои бои, а в доме тихо часы пробили полночь, И не хватает мне лишь добрых глаз твоих. И так не хочется опять на утро в школу. А за метелью спят уставшие дома, Одинокий ветер волком в стеклах воет, пусть прячет твой последний след в снегу зима. Я все отдам, чтоб только быть всегда с тобою. Все у меня в порядке только нет тебя. Все как обычно, школа, дом, друзья и кошка. И также двойки, впрочем, как у всех ребят. И также беды, впрочем, как у всех немножко. А помнишь, в дом принес нам кто-то твой портрет? Хранил его И что бы ни случилось Он и сейчас На том же месте На огне. Как видишь в доме Ничего не изменилось А за метелью Спят уставшие дома И одинок в стеклах будет. Пусть прячет твой последний след снегу зима Я все отдам, чтоб только быть всегда с тобою Пусть прячет твой последний след снегу зима